Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы с вами рассмотрим, как открыть группу в социальной сети Одноклассники. Так, вы заходите на свой рабочий аккаунт или родной, разницы нет. Находите слово «группы», кликаете на это слово, и слева вы видите «создать группу или мероприятие». Кликаете на слово «создать группу», выбираете тип группы. Для нас, наверное, неплохо создавать группу по интересам. Кликаем на слово «По интересам», заполняете название своей группы, краткое описание делаете, выбираете тематику, какую вы тут хотите поставить тематику. Можно другое, можно что-то. Ну, что вам нравится, то вы и ставите. Сюда же вы можете также загрузить аватар то есть фотографию, которая вам нравится, и закрытую или открытую группу, какую вы хотите, чтобы она у вас была. Вот. Как только все это вы сделали, кликаете на слово «Создать», и группа у вас готова. Вы потом в группе наполняете тем материалом, который вам необходим. С вами на связи Лотникова Люля.